Все мужчины хотят секса а женщины хотят любви и крепких отношений что же делать в такой ситуации сегодня поговорим на эту тему думаю что она очень актуальна очень важна для большинства женщин и реально возникает непонимание что же делать да? попробую сегодня э, объяснить природу мужчин, природу женщин, и почему идут такие непонимания. Да? Женщина настроена на создание семьи. Она так запрограммирована. Мужчина, особенно в Кали-Югу, да, не настроен. И сегодня, в принципе, много женщин тоже не хотят, особенно кто уже второй, третий брак. Да? То есть не считают это важным. У кого-то есть объяснение у женщин, что вот недвижимость, я хочу эту недвижимость детям, а не какому-то мужу э, передать. А еще если разводимся, то делить придется. Э, мало ли как ситуация. Ну, во-первых, не нужно думать об этом, что разводимся, потому что вы уже создаете эту ситуацию э, своими словами. Да? Это во-первых. Во-вторых, э, все зависит от нас. Да? То есть э, мы – это тот ключ, который может… Мужчину настроить на отношения с женщиной, да? можно настроить мужчину, настраивая себя да? и вот своим состоянием, включая в мужчине мужскую энергию, готового к поступкам, подвигам, ко всему, что только женщина пожелает, к исполнению желаний. Да? Мы можем в них это включать, но сейчас вот времена Кали-юги мужчины как бы выключены. Да, не включен в них мужчина. То есть физическое тело есть, а инструкцию никто при рождении не выдал. Они не знают, как себя вести. И тот опыт, который получают сейчас мужчины, то есть обучения нет, отцы уже не могут рассказать. Примеры отцов обычно не позитивные. Очень многие выросли уже без отцов, только матери их воспитывали. И у них нет понимания, как им нужно вести себя. Очень важно в воспитании мальчика влияние отца или дедушки. Да? Но так как сегодня мы имеем то, что имеем, да, мужчины женственные, они правда не понимают, что такое мужчина. Они произносят фразу «я мужчина» только в тот момент, когда им выгодно это произносить. Но в, это, в этих случаях, кстати, очень часто можно их ловить за слово и говорить «да-да-да, ты же мужчина». Вот. И проявляйся как мужчина и совершай подвиги и поступки как мужчина пора тебе вспомнить о том что ты мужчина не когда-то когда тебе выгодно а на в каждый день вот эти моменты тоже можно использовать да? и значит что делать если мужчина хочет секса смотреть девушки скажу вам честно мужчина не хочет секса только в одном случае нет в двух Первым, если он импотент, он не хочет секса. И второй, и то там спорные вопросы, они иногда уже там после операции у них уже ничего не встает, а им все равно надо прижаться к женщине, подержаться, там, да, потрогать да, и все остальное. то есть Причем мне рассказывали здесь в Испании, девушка одна работает медсестрой, и вот такая ситуация, да показательная такой образ показательный. Почти 90-летний дедушка, тяжелое состояние, какое-то там заболевание, умирает практически, да. И он то в сознании, то без сознания, то в сознании, то без сознания. Такой вот около него дежурят дочки. Ну там дочкам тоже 70 плюс. И он в какой-то момент приходит в себя, и дочка спрашивает: папа что-то хочешь и он говорит полизать женщине и это на испанском языке я не буду переводить да, это жестко звучит из моих уст но вот эта картинка показывает что мужчины они на всю жизнь мужчины и вот их природа такова то есть это бесполезно ждать, что они изменятся, передумают или будут вести себя по-другому. Бесполезно ждать. То есть вот эта картина, ярко никогда рассказала девушка, которая работает там, да? Ну она говорит, много таких примеров, это вот как бы один такой да, яркий, показательный. И понимаешь, что вот мужчин, мужчин природа навсегда. То есть второй значит первое, когда мужчина не хочет секса, это импотент, и второе, когда вот эта именно женщина его не вдохновила, да, то есть хотим мы этого или не хотим, все женщины разные, у всех разное состояние, у всех разный набор поступков, набор э, проработанных практик или не проработанных с практикой, да, э, каких-то негативных э, воспоминаний, негативного опыта и так далее. Мы никуда от этого не можем деться, он у всех есть. И вот когда женщина проработала в себе много что, да, ей может быть и 60 лет, а она как в 18, как будто никто ей еще ни разу не делал больно. То есть вот в этом состоянии женщина включает все, все, что только может двигаться. Она включает, да. И задача наша в это состояние выйти, да, в это состояние выйти. Если вам, с вами мужчины хотят секса, это говорит о чем? О том, что вы включаете их, да, включаете. Это уже большой плюс. И чтобы привести мужчину в отношения, создать крепкую семью, здесь нужно потрудиться. Вот буквально вчера я тоже слушала сообщение, мне прислала голосовые одна из моих клиенток и говорит, мужчин всех нужно как дожимать или доводить до свадьбы, а я этого не хочу. Но это выбор каждого. Их и так не хватает, мужчин, на всех женщин. Если каждой женщине разда... или каждого мужчину раздать по ж... женщине, то останутся все равно женщины, да, по статистике. Особенно там 40+, плюс, 50+, плюс, 60+, плюс, на всех мужчин не хватает. Я не говорю уже хороших, да? хороших еще меньше. И тут либо ты проявляешь инициативу и доводишь его до того, чтобы он хотел на тебе жениться определенными поступками, определенными практиками, определенным состоянием своим. Либо ты отдаешь его другому просто. Другая женщина его доведет и женит. У меня есть одна такая подруга здесь в Испании, которая говорит, вот она встречалась с парнем, потом они поссорились, и они что-то встречались лет пять. Потом он начал встречаться еще с одной русской девушкой, и он через год на ней женился. Что здесь происходит? Одна женщина ждала, что мужчина додумается, что невозможно. Чтобы додуматься, нужен, нужен орган матка. Он производит наш, для нас, для женщин, интуицию. Да? У мужчин нету органа матки, а у них интуиции нету. Они додуматься не могут, он не знает, что женщина хочет замуж, хочет крепкую семью, не понимает, и, естественно, это не происходит. Другая женщина, видимо, объяснила, что для нее это важно, ценно, она хочет быть женой, а не какой-то там подружкой или там еще какими-нибудь неприятными словами, которыми мужчины нас называют, да, там, любовница, невеста, там, еще какие-то, да. «Хочу быть женой, все». Хочу быть женой, ты или другой, я хочу быть женой. Мужчина, когда слышит желание женщины, у него природа исполнять желание женщины. То есть когда ему женщина понравилась и она произносит желание в том формате, в котором мужчине приятно слышать, не форма критики, не форма сарказма, не форма подколов, нет, нет, нет. Да? А в том формате, в котором ему приятно это услышать желание женщины, мужчина включается, чтобы исполнить желание женщины. У них такая природа, исполнять желание женщины. То есть здесь сила мужчины, да, сила мужчины проявляется э, уметь исполнить, исполнить все желания своей женщины, э, уметь успокоить эту женщину, когда она нервничает, когда ее ум бунтует, и это нормально, да, когда у женщины ум там непонятно, куда выводит и куда заводит. Да, и мужчина должен успокоить, сказать, ты в моей жизни самая важная, ты самая лучшая, не переживай, ты всегда такой останешься. Там еще какие-то моменты. Да? И третья сила мужчины ⁇ это, конечно же, финансовая поддержка женщины. Да? Или сильный мужчина полностью обеспечивает женщину и детей, которые у них происходят, получаются, да? рождаются. То есть вот это сила мужчины. На сегодняшний день таких сильных мужчин почти нет их такие единицы то есть если вы хотите такого мужчину и вы думаете что он сам додумается что вы хотите замуж э, все забудьте у вас его уведут 15 раз пока вы э, за, э, сколько может быть шансов у женщины несколько бесконечно шансов не бывает ни у кого и если вы эти несколько шансов прозевали то все может уже не быть такого шанса. Либо учитесь делать первые шаги. Да? То есть женщина, которая 40 лет, она не была ни разу замужем, или там 38 лет, она не была ни разу замужем, скорее всего, в ее жизни были шансы. Были шансы, просто она их не довела до конца. Я знаю, что женщины, которые вышли замуж в 20 или 18 лет, успешно и сейчас еще живут со своими мужьями, они все проявляли инициативу. Все что-то делали, чтобы мужчину подвести к мысли, что женщина хочет быть женой его женой и э, все то есть само по себе вот так вот ничего в жизни не происходит я вам точно говорю вот хотите остаться одной хотите остаться одной это ваш выбор все равно мужчин на всех не хватает поэтому это нормально что у каких-то женщин будет м, принято решение я лучше останусь одна чем я буду что-то делать его не надо дожимать, его не надо уговаривать, его не надо, э, там, что, кто к чему привыкли, да, уговаривать, там, э, просить, не надо, нет, там все гораздо проще, но определенные поступки женщина все равно делает, она озвучивает свое желание, что она не хочет быть подругой или невестой там, в ближайшие 50 лет, она хочет быть женой своего мужа, она хочет э, выполнять обязанности жены, будучи женой, они а не в ожидании, да, как многие, я знаю, просто по 10 лет, и по 13, и по 20, даже знаю такие истории, они просто в сожительстве, да, просто в сожительстве. И это э, ни к чему хорошему не приводит. Да? То есть женщина живет в ожидании, что мужчина позовет замуж, мужчина не зовет, и все это таким образом происходит. То есть э, какой вывод делаем? То, что мужчина хочет секса, это нормально. Это говорит, что он не импотент, и вы ему интересны. Чтобы он захотел жениться, это следующий этап. Это следующий этап. И э, следующий этап это будет зависеть от ваших поступков, от, от, того, от ваших слов, от ваших мыслей, от вашего э, состояния, которое вы транслируете. Да? То есть если мужчина видит, что ни в каком другом месте ему не было так хорошо, как рядом с вами, он готов исполнить любые ваши желания. И если вы хотите замуж и это озвучиваете вслух, то ему сделать этот поступок достаточно просто. Но если вы это не озвучиваете вслух, и он не знает, он не может догадаться. Да? Если вы ведете себя так, что вы это в этом формате претензий ему высказываете, да, что там... Вася уже женился на моей подружке, а ты вот до сих пор мне предложение не сделал. Да? Мужчина будет сливаться, он лучше пойдет другую женщину найдет, чем он будет слушать претензии и критику. Ему хватило в его жизни вот так маминых там сарказмов и критики. И женщина будет э, отталкивать себя от, от него, если она будет использовать эти же моменты. Поэтому ни в коем случае этим не, это не используем. То есть есть определенные поступки, определенные программы, которые нужно встроить в себя, да? определенная манера поведения, разговора, подводить разговор к чему-то, может быть, что-то для него не делать и говорить, ну, это если я только буду жена, да? тогда я буду делать, или не оставаться на всю ночь, или не готовить для него кушать. Женщины же как, если я с ним под одной крышей, все, я по умолчанию жена, и выполняю обязанности жены. А мужчина, если не дал обета, не дал обещания, он рано или поздно вам скажет, я же тебе ничего не обещал. Это будет очень больно слышать, если вы себя там всю уже вложили вот в эти отношения. Вы ему там и борщи варите, и там, я не знаю, пироги печете. И все у него стиранное, глаженное, чистое. Вы для него стараетесь. Шнурки погладили, носки постирали, да, на, как я говорю всегда. А, а он еще говорит, что он вам ничего не обещал. То есть это как минимум несправедливо по отношению к любой женщине. Но этого не нужно допускать. То есть этого не нужно допускать. Если вы не взяли никаких обетов, обещаний, то значит, может быть, нет смысла продолжать с этим мужчиной. Или если вы продолжаете, то... Очень часто можно использовать ту же стратегию, что сначала его вовлечь, чтобы он прям вот влюблен был по уши, чтобы вот он бежал прям к вам на свидание, как не знаю кто. И потом уже заводить разговор, что, дорогой, я хочу быть твоей женой. Я хочу, чтобы у нас была семья, счастливая семья, нам хорошо вдвоем. почему мы не можем это сделать. Да? Для меня очень важно быть женой. Вот это должно прозвучать обязательно мужчина должен это услышать и может быть даже э, еще кое какие трюки использовать но ну, то есть трюки обязательно использовать то есть если вы думаете что вы вот э, прямолинейно логично с ним рассуждаете нет мужчины они такие э, жадные да и их жадность проходит когда их соблазняют когда они вот все готовы сделать для вас, вот в этот момент нужно э, делать свои правильные шаги. Поэтому, само собой, ничего не происходит. В древние века, давайте возьмем историю, ладно, сейчас у нас там Кали-Юга, да, там сложные такие времена, мужчины недогадливые, женственные и так далее. Да? Давайте возьмем прошлые века, вот там, я не знаю, 2000 лет, допустим, историю. Девушка была дочерью, генерала, да? она не была императрицей и не была царицей, да? она была просто дочерью генерала. И чтобы выйти замуж за императора, ей пришлось участвовать в мужских соревнованиях, скачки на конях, там какие-то стрельба из лука, еще что-то. И потом где-то там из-под челмы выбилась ее рюшка, рюшка, и царь влюбился. Да? и она стала его женой то есть э, если бы она сидела дома и смотрела телевизор вряд ли бы она стала женой и ее ребенок стал императорским сыном пусть там не первым но тем не менее императорским сыном а сейчас женщины сидя у телевизора э, ну и что что красивое? сейчас красивая особенно в россии каждая женщина не побоюсь этого слова Красивая сидит, смотрит телевизор. Но какие у нее шансы выйти замуж? Ну никаких. Ну никаких. Если только вы там прокачались на таких высоких вибрациях, уже вы там в такое состояние вибрации вышли там, плюс 540, в котором желание сбывают почти вот так вот, то может быть шанс, что постучит в дверь. Принц на белом коне окажется, что он там покупает квартиру у соседей и хочет у вас спросить, там, как у вас там соседями. Шумят, не шумят. Да, там бывают такие истории, но они очень редкие. И они, ну, наверное, 30 лет еще можно такие истории услышать. 40 уже нет. 40-50 уже нет. Здесь уже никакая... Даже в баре просто сидит, девушка пьет кофе, не выстраивается уже очередь, когда девушке 40, когда девушке 50, когда девушке 60, не выстраивается очередь из женихов или там желающих угостить ее вторым кофе или поговорить с ней, не выстраиваются. У девушек серьезные лица, улыбки почти не увидишь, это очень редкая э, возможность, когда можно, особенно в больших городах, да? В больших городах вообще люди все серьезные. Вот цель вижу себя, верю, препятствия не замечаю. Идет, быстрой походкой. Да? Вот, тоже мне понравилась девушка, мне одна прислала учительницей, работает в школе, спросила у своих детей обратную связь. Скажите, какой вы меня видите? Дети перечислили много ее хороших качеств, и одно из моментов, говорит, быстро ходит. Представляете? Для мужчин это... Все, это все равно, что брондышник мимо пролетел, они не заметили, что это было. Они не успевают рассмотреть женщину, которая быстро прошла. Если женщина прошла, как э, каравелла, э, или как вот танцы русские народные, когда они там плавные, такие движения, медленные, вот это мужская природа успевает заметить, успевает рассмотреть красивую женщину. А когда мы шух, пролетели, о, кота испугала спокойно спокойно и он не понимает кто это был не успевает заметить поэтому нужно выработать обязательно привычку с работы до дома идти медленной походкой вот это очень важно чтобы обратить на себя внимание мужчины да? и что же мы будем делать с тем что мужчины хотят секса и ничего мы с этим не будем делать мы будем к этому относиться как бы так сказать миролюбием да, или как с пониманием понимание что это их природа они не хотят нас обидеть просто они не знают что женщина это другая природа они хотят сказать что вы им понравились и именно из-за этого предлагается секс и еще конечно же это потребность номер один у мужчины то есть если у него есть такая потребность, то у него, у него, он в голове не может ни о чем больше думать, кроме об этом, кроме как закрыть эту потребность. Он даже о работе толком думать не может. Даже работоспособность мужчин очень резко падает из-за того, что у него не решена вот эта проблема номер один. Это однозначно. Однозначно мужчины будут хотеть всегда решить эту проблему. Просто в древние времена родители рассказывали своим детям, да, что... До свадьбы это сломать женщине жизнь. А сейчас об этом никто не говорит. И люди уже не верят в это. Да? То есть, если мужчине говорит, что до свадьбы это плохое влияние на жизнь девушки. Они не верят. Значит, что здесь остается делать? Самый древний способ вовлекать, вдохновлять, соблазнять, включать в себе женщину, выключать логику. Выключать логику, включать женщину. И по-другому никак. Играть, играть роль. На начальном этапе именно так и кажется. Потом понимаешь, что это я включила женщину. А на начальном этапе, когда выключаешь мужчину и включаешь женщину, думаешь, что я придуряюсь. Я точно так же переживала эти периоды. Но потом я поняла эту мощную разницу. И что же, что же делать? С мужчинами где-то в переписке, когда вам идет такое предложение, присылайте им смешные смайлики, да, ха-ха-ха, да, вы такой быстрый, я говорила, вы, наверное, работаете пилотом на самолете, они говорят, нет, почему так подумали, ну вы так, так торопитесь, что как пилот на самолете с большой скоростью, я же женщина, мне, я так быстро не могу принять такое решение, И мне нужно время, мне нужно подумать, то есть играть, кокетничать, да? Неважно, неважно, сколько вам лет. Выключайте логика и включайте женщину и кокетничайте. Тренируйтесь перед зеркалом кокетничать, тренируйтесь с подружками кокетничать. Тренируйтесь, вырабатывайте эту новую привычку, встраивайте ее в себя, потому что она поможет вам э, встретить мужчину и довести его до свадьбы. Это очень важная, нужная привычка. И то, что мы ее не вырабатывали, это наша большая ошибка. И лучше поздно, чем никогда выработать ее. И все. Я вот, например, на сайте знакомств тоже, когда я до того, как познакомиться с моим мужем, я тоже там блокировала некоторых, которые переходили все границы или там приглашали на кофе и заплатить пополам сразу писали. Я говорю, зачем я пойду к тебе на кофе? У меня и дома кофе есть. У меня какая, какая выгода? Никакой. Еще каких-нибудь гадостей наговоришь, и я буду потом плакать еще неделю. Мне это не надо. Я просто реально блокировала таких тоже парней и тоже проходила через все испытания, которые сейчас проходят все женщины. То есть когда мы идем к королю, мы проходим мимо шутов, и это нужно понимать. На сайте знакомств мы тоже идем по, по каким-то этапам, да. то есть какой-то этап нам говорят какие-то неприятности. Да? Но можно убрать часть неприятностей за счет того, что правильно оформляем профиль, да? Там, убираем какие-то коленочки декольте коротенькие юбочки, манеры какие-то свои, да, то есть ведем себя как достойная женщина, а вовлекаем мужчину при помощи мыслей. При помощи мыслей очень классно можно вовлекать мужчину, даже если вы в паранже, да, и только глаза ваши видны. Мужчины очень классно ведутся на все это, потому что энергии это 99% нашего мира. И только один процент или даже меньше 1% мир, который мы можем потрогать и увидеть глазами, да? а все остальное – это энергия. Поэтому с мужчинами нужно играть, смотреть, что из этого получится. Конечно, я не говорю, что нужно со всеми играть, да? я думаю, что нужно рассматривать, насколько мужчина вам вообще вот в целом интересен, да, то есть не просто физическое тело его, а вот что вообще в жизни добился, чем он может гордиться, да, есть ли у него, у него своя жилплощадь, там, машина, да? Если у него там дача, может быть, да, или есть у него возможность возить свою женщину в отпуск за границу ежегодно, да, или там два раза в год. То есть если мужчина вот в таком формате, и он все это может позволить себе, то есть смысл разговаривать с ним, даже если он с первого момента хочет секса, да, там достаточно быстро сделал вам непристойное предложение. Но есть смысл с ним поиграть, пококетничать, пововлекать, по Просто поиграть, как женщина с ним, да, посмотреть, что из этого получится. Не ставить никакие цели, не думать, что да, вот все, вот он тот, который мой навсегда. Да? Ну, у нас у женщины, у всех, наверное, такая а, программа есть в голове, там пробегает такой, вот, вот он точно мой навсегда. И потом, когда он сливается, думаешь, эх, опять не он. Да? Итак, следующий мужчина опять, который нам понравился, опять у нас такая мысль приходит, не нужно. Не нужно, не нужно не ставить никаких целей. Даже когда, может быть, на близость вы переходите, есть смысл подумать, что ну ладно, разрешу сегодня себе таким классным парнем близость, сделаю себе приятное. Пусть в моем списке будет еще один классный парень. Да? То есть вот у меня такое, такие, такие мысли были, как отношения в России. Мужчина был перед тем, как я уехала в Испанию. Э и я, когда с ним знакомилась, я очень долго с ним игралась, он меня подвозил домой, я ему говорила, пока, и уходила. И он регулярно знал, где я работаю, приезжал, говорит, я домой подвезти, да-да-да, подвези меня домой. И он меня подвозил домой, и... или я потом и... хотела какой-нибудь белый пористый шоколад или какой-нибудь принглс зеленый, который к вечеру уже продали во всех киосках. И вот мы ездили вот от киоска к киоску. Он искал мне Принглс или белый пористый шоколад. И, короче, издевалась просто как хотела. Надеялась, что он сольется. Парень был красивый, высокий и все как положено. И вот когда у нас пошло уже дальше наши отношения, я просто думала, что ну, он никогда не будет моим, но, но он классный, пусть будет в моем списке тоже. И вот это, наверное, мысль, помогла ему не слиться никуда, и он продержался около меня чуть меньше пяти лет. Но потом я поняла, что я уезжаю в Испанию, и не было у меня тогда сразу цели выйти замуж, не, не вела я вот эти переговоры с ним, а ждала, что он сам додумается, но он не додумался, и я уехала в Испанию. Но это незабываемые моменты, которые были в моей жизни, и, наверное, вот эта мысль, вот эта мысль, что я его не брала себе сразу, да, она помогла на, такие, на такой долгий срок нам быть в очень-очень хороших отношениях. Очень по-доброму можно вспоминать эти отношения. Поэтому не старайтесь своими мыслями сразу его забрать. Да? то есть Можно говорить, что да, мне нужна семья, но пока вы не перешли к близости, вы с ним еще друзья. И это не играет большой роли что вы такое говорите, да, то есть мужчина, в принципе, услышав эту фразу, уже имеет право сливаться, да? то есть там, если ему не нужно, если вы его не заинтересовали и семью он не собирается строить, он имеет право сливаться, да? то есть на самом деле, когда вы прописываете в своем списке «хочу семью», то придет один мужчина, который тоже будет готов к семье, и когда вы... Не знаете, хотите ли вы семью или не хотите, и сначала вам надо познакомиться, сначала вам надо повстречаться, потом вы решите. Некоторые девушки так говорят, то здесь как раз вот большая ошибка кроется. Потом уже не решите, то есть придет в таки, с таким запросом придет другой мужчина, который не готов к семье, и скорее всего вы не сможете его уже даже никакими уловками привести к семье. Окажется. А, просто не готовы для семьи, просто не все готовы для семьи. Некоторые души просто еще не созрели, то есть им там возраст физического тела может и 60 лет, а внутри в голове они не понимают, что такое ответственность, они не понимают, что такое женщина, они не понимают, что такое мужчина, хотя им являются, не понимают, что мужчина берет на себя ответственность за семью и за женщину. Они этого не понимают, его никто не учил. И здесь очень важно, чтобы пришел тот мужчина, который готов к семье. Ну что, мои дорогие, надеюсь, что я все-таки донесла свою мысль, которую я хотела донести. да? Поэтому не обижайтесь на мужчин, которые сразу хотят секса. Рассматривайте их. Если, конечно, он ничего в жизни не добился, у него ничего не может вам дать, да? то просто он не ваш. Просто это не тот мужчина. И проходите мимо, не критикуйте их, не обсуждайте, не портите свою карму. Да? Просто говорите, что не он. Вот пусть это будет самое плохое слово, которое вы будете говорить о мужчинах. Просто не он. Потому что когда мы их критикуем, расписываем, говорим какие-то прилагательные по отношению к мужчинам, которые нам не нравятся, да? мы ухудшаем свою карму. А когда мы хотим замуж, нам надо улучшать свою карму, набираться ресурсов, благости и всего необходимого, что нужно, чтобы все-таки наше желание сбылось. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас, желаю вам женского счастья. И увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило повещение, что проходит премьера на моем канале. И жду от вас комментариев вопросов по теме мужчины и женщины, да? и я буду готовить новые видео с вашими вопросами, вы будете участвовать в развитии моего канала, и буду вам очень-очень благодарна, буду даже готовить подарки девушкам, с которыми, которые мне задают вопросы, и увидимся, пока-пока.